Всем добрый день, меня зовут Светлана, работаю в городе Краснодар, на сегодняшний день являюсь самостоятельным агентом, в недвижимости работаю два года уже с копейками, работала в агентстве, работала самостоятельно, опять приходила в агентство, уходила из агентства, ну и вот все-таки меня все время одолевала мысль создания своего сайта, получения своих собственных заявок, работать не привязанно к офису, работать со свободным графиком удаленно, и вот случайно попала на бесплатный вебинар Дарьи Герлей, вместе с Антоном они проводили, и вот очень мне понравилось, понравилась именно подача информации все понятно, все про нас, все прям честно, правда, и вот таким образом в итоге я попала на курс Дарье, риэлтор, профессия и бизнес, закончила его, успешно сделала свой сайт запускала рекламу все хорошо работает заявки есть заявки приходят стоимость разная но примерно укладываемся в наш стандартный диапазон по краснодару то есть это где-то в районе 400 500 рублей заявка но заявки приходят хорошие то есть люди Нормально, адекватно общаются, это не заявки как с авито, с фейковых объявлений. Сайт я сделала по новостройкам города Краснодара, выбрала те объекты, которые мне интересны, с кем мне интересно работать из застройщиков. Поэтому в принципе проблемы в работе нет. Ну все, все очень замечательно, поэтому хотела бы очень рекомендовать, кто хочет работать самостоятельно, обязательно посмотрите вебинары Дарьи и в принципе записывайтесь, проходите курс. В любом случае это знания, которые вам могут даже приходиться в другой сфере деятельности поэтому не обязательно именно их прикладывать к недвижимости, но тем не менее, то есть это полезно в любом случае. То есть я считаю, что я приобрела много всего интересного в плане общения с людьми, построения схемы вообще продажи работа именно с типами личности, с клиентами по эмоциональному фону. Ну, то есть много вот всяких таких нюансов, моментов, которых я раньше не знала, не слышала об этом. Все это можно применять, действительно работает. Поэтому желаю, советую вам записываться на вебинар и на курс непосредственно. Ну, я думаю, что никто не пожалеет о том, что вот именно воспользуется этим предложением. Поэтому желаю всем удачи, всем привет, всего хорошего!